Существует довольно длинный список вечных вопросов, которые терзают человечество. Один из которых это почему с возрастом время летит быстрее. Я попытаюсь вам на математическом примере объяснить, <coughs> что это довольно простое понятие, оно легко определяется. Возьмем, к примеру, такой промежуток времени, как год. И возьмем ребенка, двухлетнего. Так вот для двухлетнего ребенка год это ровно половина его жизни. 50%. Ничего удивительного, что для ребенка этот промежуток времени будет казаться просто чем-то бесконечным, чем-то огромным. Ну и опять же тут можно учесть его интеллектуальное развитие и опыт жизни, то, что он ничего не видел. Поэтому для него фактически каждый день является открытием, хоть мы этого и не помним, это какая-то такая короткая память. Но суть не в этом. Суть в том, что для двухлетнего ребенка один год жизни – это половина всей его жизни. И возьмем, к примеру, 50-летнего человека. Для 50-летнего человека это одна е его жизни. Поэтому совершенно неудивительно, что 50-летний человек, проживая год, он не устает повторять, что этот год пронесся, пролетел, и он, в принципе, его не заметил, если не было каких-то знаковых событий. Ну и что говорить уже, там, к примеру, о 70-80-летнем человеке, для которого год это вообще нечто крохотное. Оно пролетает совершенно незаметно. Это всего-навсего математическая выкладка. Это всего-навсего процент соотношения. Именно поэтому с возрастом время для взрослых людей, извините за такой маленький коломбур, летит быстрее. Пишите комментарии, оставляйте лайки. Подписывайтесь. Это не политическое видео. Тут можно. Всего доброго. Берегите себя. И каждый свой год.